Вот это временный лагерь бойцов, вот те позиции, где мы сейчас были, а вот здесь они как раз жили, базировались. Вот даже такой декор интересный, западно-украинский, как говорится. Вот попадаю в помещение кухни. Вот здесь вот стол обеденный у них был. Вот видим крупа, кукурузяна, макароны, горох, пшено, перловка. И вот такие вот салфеточки с эмблемой ВСУ. Слушай, а Макса, почему везде шприцы? Вот. Малыш какой. Ты чё такой мелкий? накормить-то нечем. Сейчас мы тебе дадим, победи. Боже, что -то. Вообще Боже. просто, да. Кушай, кушай. да все, это все. Это... Прям смотри, как заглатывает. И... Вот находим тут в лагере такую импровизированную спортивную площадку. Брусья сделана. А вот смотрите, какая интересная штанга. Да из двух дней сделаны, так что ребята зря времени теряли, готовились и вот как раз мы видим фотографию тех, кто здесь служил Что мы нашли? Предположительно марихуана похоже на это ну такая уже залежавшаяся угу. старая Это тоже от нее. Да, это тоже она. Вот. Бульбулятор. Mm -hmm. Ну, такой вот. Mm -hmm. Здесь бункер в котором находятся овощехранилище, да, хранится лук, уже подтухший. И здесь памятка, при какой температуре, какой продукт надо хранить. Даже влажность указана. Полшина, вот этот, который сюда прожил. Ага. Полшина, ну или? Полуметра. его не поддерживали, а он просто не ну давно врачи хранились. А, нет, вот. да, да. Отделение из пяти человек. Они туда просто выезжали стрелять, чтобы по ним потом обратно не прилетало, именно по ним, по ним. Все. А что вы тут сфотографируете? Да мы мимо проезжали, просто нам бойцы горят. Здесь, ну, как бы базировались там. Украинцы, да, вот, потом, потом наши твои, ну. Крайний дом. Жарко. Хм. Я ну, хочу, чтобы вы... свет знал, что, что вызвали на боку.